Ученые бьют тревогу по этому поводу, говоря о надвигающейся катастрофе, связанной с глобальным потеплением. Возможно, некоторым людям жара может нравиться и переносят они ее хорошо. Но следует помнить, когда температура воздуха поднимается выше 38 градусов, тело человека для безопасности от перегрева включает механизм централизации кровотока, уменьшает кровоснабжение периферических сосудов. Это сильно нагружает сердечно-сосудистую систему, и впоследствии может привести к развитию ее заболеваний. Аномальная жара – это продолжительный период аномально жаркой и засушливой погоды с температурами от плюс 32 градусов Цельсия и низкой – менее 24% относительной влажностью воздуха. Чтобы помочь себе и близким сохранить здоровье, следует помнить о простых профилактических мерах, с помощью которых можно гораздо легче переносить жару. Первое. Ограничьте пребывание на улице, особенно в самые жаркие часы с 11 до 17, так как пребывание на солнце в жару небезопасно даже для абсолютно здоровых людей. Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закройте как можно большую часть поверхности кожи. Второе. Надевайте легкую одежду из натуральных тканей и светлой расцветки при выходе на улицу. Обязательно пользуйтесь головными уборами, солнцезащитными очками, зонтиком. Третье. Временно снести физические нагрузки или перенесите их на раннее утро или поздний вечер. Четвертое. Употребляйте большое количество воды. Из расчета минимум 30 грамм воды на 1 килограмм веса. Избегайте употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических напитков. Употребляйте только свежеприготовленную пищу, так как при высокой температуре все быстро портится и можно очень легко отравиться. В особо жаркую погоду отдавайте предпочтение легкой пищи, такой как овощи и фрукты, вместо тяжело усваиваемых продуктов. Пятое. Принимайте прохладный душ. Если эта процедура не является для вас привычной, то лучше чаще ополаскивайте прохладной водой руки и лицо. Воздержитесь от купания в открытых водоемах. Шестое. Не употребляйте алкогольные напитки, так как они вызывают обезвоживание организма. На уровне нейрофизиологии, вследствие влияния алкоголя, происходит дисбаланс. Многие нейроны мозга блокируются. Человек уже плохо воспринимает информацию, но зато в нем активно доминирует животное начало. И даже в небольших дозах алкоголь убивает росток духовности. Человек не замечает, как утрачиваются его духовные основы, как эта зависимость перерастает в низведение его человеческой природы до уровня животных инстинктов, как деградирует личность. Человек губит не только себя, но и создает проблемы окружающему его обществе. Если появляется желание употребить алкоголь или наркотики, это первые симптомы, что ты находишься под властью своего животного начала. Значит, нужно предпринимать меры для переключения доминанты сознания, акцентировать больше внимания на каких-то позитивных моментах, занятиях спортом, физическим трудом. Надо отметить, что если человек полностью бросает пить или употреблять наркотики, организм со временем восстанавливается, и человек приобретает шанс духовного развития своей личности. Подробнее о влиянии наркотических веществ на человека и проявлении животного начала читайте в книге Анастасии Новых «АллатРа». Оказывайте помощь тем, кто в ней нуждается. Только сплотив совместные усилия, можно преодолеть любые катаклизмы и их последствия. При искреннем объединении людей на духовно-моральных принципах возможно преодолеть чрезвычайные ситуации, с которыми сталкивается человечество в эти непростые времена изменения климата на Земле. Подробнее о том, что делать при сильной жаре и как помочь другим, читайте на сайте geocenter.info. О климатических событиях в мире и решении климатических проблем